Здесь небо упаду на траву, Я уясное небо, и пойду, что живу, Небо в голодол глянет, и поль про леводой, Я бегу к свое детство, смотреть не дождик за мной. Мы живем на горцовской земле, В руки сорога самыми дети, И лечить на крылватом королевье. И, чередия, и летит накрывато коле. Руколекиеся летия, это поле подались для мина сыны. Землю потом мешали от войны до войны. Ой, было немало, выхватало сына. Землю крови дышали, что мы мешали, Чтобы вольно жить и мы живем на в луке слава Господу, мне плети, И летит на крылатом там, как деревья, Круз на Мы живем на Солнечной Земле, А живет и слава все дети, И летит на крылатом там, как деревья, Круз на и летите на крылатом коне. Груз, король я, тысячи дельт Так давно я здесь не был упаду на крови, Прямо ясное небо и пойму, что живу не во А водителю не за русскими Мы живем на отцовской земле, в руки старого словами дети. Сочинения. Мы живем на отцовской земле. Наши дети и на